А вдруг эта глава выйдет смешной, что скажет строгий гражданин? И в конце концов мы постановили: а, роман написать по возможности веселый; б, если строгий гражданин снова заявит, что сатира не должна быть смешной, просить прокурора республики привлечь упомянутого гражданина к уголовной ответственности по статье, карающей за головотяпство со взломом.